Всем привет! У микрофона амортис и пожалуй обзор на лучшую игру 2013 года. GTA San Andreas. Да, ты не ослышался, та самая GTA, в которую мы какие-то 10 лет назад, будучи школьниками, играли сутки напролет. Кто до первой смерти, кто до шести звезд. Но перейдем к сюжету, ведь он тут оказывается есть. Играть нам предстоит за Карла, известного по кличке CJ. Повествование начинается с того, что наш герой узнает о смерти своей семьи и в срочном порядке приезжает в родной город San Andreas. Где и разворачиваются основные события игры. Знакомая атмосфера 90-х, рост культуры хип-хопа, мелких преступлений, наркотики и рок-н-ролл делают свое дело. Игрок, то есть ты, можешь делать все, чего твоя душа пожелает. Хочешь воруй и убивай, хочешь стать продавцом мороженого, а можешь пойти в спортзал и сутками развивать свое здоровье, что в дальнейшем отразится на выносливости игрока. А можешь заняться плаванием, и это, пожалуй, то, за что все любили GTA San Andreas. Ведь именно в этой части игры наш герой научился плавать. Для тех, кто забыл, напомню, что в прошлых играх серии наш герой просто умирал, падая в воду, что вызывало недовольство среди фанатов. Также герой может посещать магазины одежды, тату-салоны и парикмахерские. А сам игровой мир условно поделен на три острова и на каждом тебя ждут уникальные приключения. Также хорошими нововведениями, которые были заимствованы из мобильной версии GTA Vice City, обзор на которую, к слову, у нас тоже есть на канале, это возможность ставить собственную музыку вместо радио и сохранение в облаке. То есть ты можешь начать игру на своем планшете, а продолжить играть на смартфоне или наоборот. Не обделили игру и русской локализацией. Как и в прошлый раз, все элементы меню и субтитры были переведены на русский язык, диалоги же остались на английском, что немного печально. Основное волнение фанатов серии было связано с управлением. И знаешь что? Оно здесь реализовано так, как нужно. Rockstar сумели грамотно собрать игру. Об управлении. Экран условно разделен на две части, левую и правую. На левой располагается джойстик, при помощи которого мы управляем движениями персонажа или же транспортного средства, а с правой стороны располагаются кнопки управления – удар, сесть в машину и так далее. Фишка мобильных версий GTA – контекстные клавиши, которые появляются только тогда, когда нужно выполнить какое-то специфическое действие, например, сделать фотографию или взлететь на самолете. Также можно менять размер кнопок и их расположение, что не может не радовать. А что же с графикой? В принципе, ее подтянули до должного уровня. Несмотря на то, что игра была выпущена в 2004 году, она может похвастаться лучшей на сегодняшний день графикой на мобильных устройствах. Самое очевидное нововведение – появление реалистичных теней и отражения на машинах в реальном времени. Но данная фишка доступна только на флагманских устройствах и она неплохо сказывается на производительности игры. И тут мы плавно переходим к единственному минусу – плохая оптимизация. Мало того, что игра требует минимум гиг оперативки, тогда же и с таким количеством ОЗУ умудряется лагать. Особенно лаги заметны при быстрых поездках на машинах. Что касается устройств с большим количеством оперативки, то здесь игра идет плавно и без никаких лагов. Перейдем к итогам. Rockstar заявили, что их детища – лучшая мобильная игра на сегодня, и с этим трудно не согласиться. Компании в очередной раз удалось утереть нос своим конкурентам и показать, как нужно делать игры для мобильников. На сегодня это все. Подписывайся на канал, ставь лайки, вступай в нашу группу ВКонтакте и кушай мандаринки. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого.